Всех приветствую. У нас сегодня будет двое. Это я, маркетинг-менеджер Григорий Лямин, ответственный за продвижение бренда Fanville в России и в СНГ. И продукт менеджер компании Epimatico, который ответственный за продукт 3CX и Fanville. Всем привет. Можете отписать на контакты, которые видите на этом слайде, если вам нужны исходники, тоже с удовольствием с вами поделимся. Также задавайте вопросы по данному вебинару, в конце вебинара мы с Ильей обязательно ответим на все. Ну что ж, да, давайте начнем. Вы наверняка знаете, да, бренд Фанвил. Может быть, вы сталкивались с нашими телефонами. Мы делаем нишевое решение для колл-центров. Здесь у нас телефоны для гостиниц. У нас есть телефоны на Android. И, конечно же, очень популярны наши бюджетные телефончики с черно-белыми экранами и с несколькими экранами. Совсем недавно мы представляли наши вызовные, наши новые вызывные панели серии i10SV, серии... I16SV, они у нас теперь поддерживают кодек Opus. Также есть возможность подключить какой-то внешне, внешне аналоговый динамик непосредственно к этой вызововой панели, чтобы увеличить там громкость звука. У нас есть эти панельки как в пластиком исполнении, так и в металлическом защищенном У нас также есть категория отдельных устройств, предназначенных для SIP-оповещения. Это шлюзы серии PA. Это некий швейцарский нож, некий конструктор из которого вы можете сделать свой собственный IP-телефон с поддержкой даже видео, камеру можете подключить, можете поднастроить как домофон свой собрать в собственном корпусе. и Это будет, например, хорошим дополнением к работе вашего шлагбаума, что вы принесете как бы SIP-технологию, в него можете позвонить, набрать ТМФ и будет работать реле. Совсем недавно мы представляли облачную систему FDMCS, которая позволяет у нас настроить любое устройство Fanville, зная только его MAC-адрес. Мы сейчас, в принципе, очень ищем каких-то разработчиков, облачных АТС, провайдеров, которые смогут предоставить абсолютно новый сервис для конечного пользователя. То есть они будут предоставлять телефонию, телефонию под ключ. То есть Любой человек, который в любой точке земного шара приобрел SIP-телефон и он знает только MAC-адрес, он не знает, что такое IP-адрес SIP-допадрес. SIP-экстеншн, логин, пароль, он присылает провайдеру, что у меня вот такой телефон, он ознакомился с тарифами в личном кабинете и этого в принципе достаточно. Провайдер сам уже сможет произвести дальнейшую настройку этого телефона. К тому же сейчас уже анонсировано было API, поэтому все это можно очень глубоко синтегрировать и это будет все классно взаимодействовать. Ну а сегодня мы собрались поговорить о производителе 3CX вообще мы рады, когда разработчики телефонных систем, то есть поворачиваются к нам лицом и делают какую-то более плотную интеграцию, чем просто обычный вызов. Мы уже проводили вебинар по системам Ястар, есть у нас и другие известные вендоры, как, например, XORCOM, компания OpenVox, компания ZUKO, которая тоже позволяет делать провиженинг оборудования FANVIL. И, конечно, же, 3CX тоже поддерживает практически всю нашу линейку. Еще, что бы мне хотелось сказать вот в начале этого вебинара, для затравочки, чем мне как бы нравится именно 3CX и как он работает с оборудованием фанвиллов, это два пункта. Первый. Это то, что система 3CX, как мы знаем, это не секретно лицензируется по количеству одновременных вызовов. То есть вы покупаете лицензии на количество одновременных SIP-звонков, и у них, насколько я знаю, даже сейчас предоставляется бесплатная лицензия на 8 одновременных вызовов. И все оборудование Fanville оно поддерживает технологию SIP-Hotspot. Это некий режим... Ну, как есть Wi-Fi hotspot, это там, точка доступа, которая раздает Wi-Fi на некоторые устройства. Точно так же у нас технология SIP-Hotspot. То есть у нас есть телефон, который выступает неким главным мастер-телефоном, и он может принятый по SIP-вызов раздавать по мультикасту на какие-то рядом стоящие телефонные аппараты, ну, которые находятся в одном сегменте сети. Например, если у нас офис, в котором есть настольный телефон, есть еще дополнительная Wi-Fi или ДЭК-трубка, или у нас домашний офис, где такой же принцип. Или есть отельный номер, в котором мы, согласно звездности, вынуждены устанавливать несколько телефонных аппаратов. Один, например, влагозащищенная трубка H2U, установленная да, в ванной комнате, и основной настольный телефон h 5 они все могут использовать один SIP-аккаунт, это будет один SIP-вызов, но, но при этом они могут… Делать как входящие, как исходящие звонки, они будут идти через мультикаст и не тратить вашу лицензию. Вы можете существенно сэкономить на лицензиях 3CX, и вот и тем самым, если будете использовать оборудование именно Фанвил. Это был первый пункт. Ну и второй пункт это то, что разработчики 3CX они пошли немножко вперед, и они позволяют настроить телефон Funwheel, даже если он не находится рядом в одной сети с ним. У нас есть облачный сервис предпровижнинга, который называется FDPS. И вот разработчики 3CX, они сделали интеграцию с этим сервисом FDPS. Если вы используете облачную версию 3CX, либо ваш телефон находится где-то далеко, там сотрудники сейчас у нас переходят на удаленку, и у нас, ну мы их тоже хотим как-то настраивать эти телефоны, вы можете в веб-интерфейсе 3CX ввести mac адрес этого фанвил телефона, и при загрузке, при включении он тоже будет корректно настроен на этот 3CX сервер, И это, конечно, классно. Это только работает у 3CX, поэтому стоило об этом сказать. Также я не мог пройти мимо наших основных телефонах основная новинка этого года это новая линейка Light и Pro. Мы знаем, что сейчас мир испытывает какой-то недостаток в чипах, и мы должны мы были вынуждены так вот, в очень срочном режиме произвести обновление нашей бюджетной линейки. То есть бюджетные телефоны это, конечно, самые продаваемые телефоны, и рынок на это не реагирует. Вы наверняка знаете, наш телефон X3S, это хит-продаж, телефон с цветным экраном. И вот мы решили оставить это название как самый популярный наш известный телефон и добавили лишь приставку Light и Pro, которая обозначает единственное отличие. Light это телефоны с черно-белым экраном и Pro это телефон с цветным экраном. То есть у нас появился X3S Light, X3S Pro и соответственно с буковкой P это телефон с поддержкой PoE. Также мы модернизировали нашу модель с гигабитным экраном, это X3SG, у нас появился X3SG Lite, X3SG Pro. Экранчик телефонов немножко был увеличен, потому что ну, конкуренты говорят нам о веяниях рынка, говорят, что экран должен становиться больше, это помогает угнаться за ними в тендерах поддерживать телефон такие же функции, например, сбор локальной конференции, аудиоконференции там на 6 участников у нас поддерживается. ну Экран телефона, это приятно, что он стал больше, потому что и смартфоны в нашем кармане тоже становятся больше, и телевизор, который мы покупаем домой, это тоже с, с очень большой диагональю, поэтому больше экран телефона, больше функционал. Поэтому эта линейка тоже сейчас будет адаптирована у нас к 3CX, в скором времени появится ее Provision. Телефоны уже есть в наличии у многих наших дистрибьюторов России и СНГ, поэтому знакомьтесь с ними. А сейчас я хочу передать слово Илье Иванову, который у нас расскажет про партнерскую политику о системе 3CX и прочее, прочее, прочее. Илья, пожалуйста. Коллеги, всем привет еще раз. Действительно, меня зовут Илья, я представляю компанию дистрибьютора, компания Бимантика. И я, собственно, отвечаю за два направления как раз за работу с Funwheel и с 3CX нашей компании, поэтому могу рассказать и про то и про и про другое ну и рад что мы проводим такой вебинар совместно рассказывающий про возможности работы двух брендов 3cx это как уже сказал григорий основа сети коммуникационная платформа просто АТС, а именно как интерс себя позиционирует программная обниканальная платформа то есть объединяет разные каналы связи может быть для Многих привычнее называть такие платформы UC Unified Communication или даже UCNC Unified Communication and Collaboration, но в любом случае смысл примерно один и тот же. А по бренду Funvel мы, компания Pimatico, занимаемся не всем объемом продуктов, не всеми линейками, но, как уже сказал Григорий, сами линейки от Funvel достаточно широкие, разнообразные, это и телефоны для офисов, для отелей, для колл-центров, домофоны, интеркомы и так далее. И так далее. Мы непосредственно не занимаемся продажей обычных IP-телефонов для офиса серии X, о которых было сказано на предыдущем слайде, поэтому по этим вопросам можете обращаться к Григорию напрягую. он вам расскажет, покажет, что и как делать. Ну а к нам за специализированным оборудованием для голосовых и видеокоммуникаций за торговыми, домофонами, отельными телефонами и так далее. Сделав такой краткий обзор двух брендов, сразу нельзя не заметить, что сами производители CX с Гипро, Fanville с Китая дружат между собой давно сотрудничают. И, например, на данный момент 3CX, что можно посмотреть и подтвердить для себя как на русскоязычном, так и на англоязычном сайте 3CX, только Funville находится в разделе рекомендованные IP-телефоны. Действительно, единственный бренд, который вот находится в этом статусе. Конечно, там дальше есть немножко другие статусы, например, совместимые IP-телефоны, но вот именно рекомендованные это именно бренд Fanvil, так что можно не переживать, не беспокоиться, все прекрасно работает. Вместе происходит такая синергия и двух зарекомендовавших себя мировых коммуникационных брендов. Один из которых делает ПО, которое становится АТС и платформой «В основе сети» и другой производитель, по сути, ну, терминального оборудования. Обзор двух этих продуктов, конечно, я не буду входить в глубины и рассказывать какие-то подробности того, как что работает, но невозможно все-таки не сделать какую-то общую справку о том, что это вообще такое. Как я уже сказал, 3CX – это программная платформа. Мы действительно осуществляем поставки именно ПО, по сути, лицензионных ключей. Это для многих большой плюс, в том плане, что не нужно физически ничего доставлять, нужно ждать каких-то поставок. ПО намного Проще апгрейдить, переустанавливать. Оно никогда не сломается. Так что, в принципе, в модели именно программных продуктов есть много плюсов. Так что мы рекомендуем именно эта платформа. Но сама платформа 3CX, как я говорил, это не просто АТС. Это не только модуль IP-телефонии и звонков. Это также еще возможности чата, лайф чат на сайте. Обмен сообщениями, удобные статусы пользователей, возможность с одного взгляда, с одного касания мышки оценить, что делает коллега, где он находится, доступен ли он вообще. Интеграция с мобильными устройствами. В 3CX есть собственные прекрасно работающие приложения, как для Android, так и для iOS. Это аудио-видеоконференции, возможность проведения вебинаров на той же платформе. Интеграция с CRM-системами, с бизнес-приложениями, также, например, с PMS для отелей. Модуль контакт-центра. Действительно, для компаний, которым важен массовый исходящий обзвон или обработка большого количества входящих вызовов, где есть операторы, которым нужно максимально эффективно, быстро обрабатывать вызовы, супервизоры, которым нужно оценивать статистику, все это тоже предусмотрено. Ну, а, кстати, у Funvel есть в том числе специализированные телефоны для колл центров так что здесь тоже может быть... Прекрасное сотрудничество в рамках комплексных проектов. И нельзя не отметить еще один важный плюс – профессиональная локализация продукта на русский язык. Мы, как дистрибьюторы компании Appymatica, естественно, проверяем, помогаем переводить и локализировать, но в 3CX есть много русскоязычных сотрудников, которые сами это прекрасно делают, естественно, с нашей тщательной проверкой. Ну и, кстати говоря, с... В ситуация примерно такая же. Во-первых, у нас есть Григорий, как вы видите, который прекрасно говорит и пишет по-русски, так что перевод делается не на китайской стороне. Ну и, конечно, наши инженеры тоже помогают, так что в любом случае все, все прошивки, все программное обеспечение как в отношении 3CX, так и в отношении конечного оборудования будет замечательно переведено на русский язык. 3CX обладает уникальной системой лицензирования, это основное отличие от, большинства других платформ, но практически подавляющее большинства, что нельзя не отметить. А 3CX лицензируется именно по одновременным вызовам, а не по количеству абонентов. То есть, Купив даже самую маленькую лицензию, можно прописать любое количество добавочных номеров, по 10 тысяч, любое количество абонентов, если хватает, например, 8, 16, 32 какого-то количества одновременных вызовов, то все будет прекрасно работать. А, ну и в любом случае будет работать в пределах этого количества, например, как резервная телефонные станции Ну или если просто предприятие, какие-то на этом сэкономить, это не является важным. Но также во многих ситуациях бывает, что просто в организации очень много номеров, много сотрудников или много комнат, но при этом они все мало звонят. Тогда 3CX является идеальным экономичным решением. Это могут быть заводы, какие-то учебные предприятия, больница, где много палат, ну и самый такой, наверное, яркий пример – это отели, гостиницы, где много комнат, много номеров, много стоит телефонов. Как уже говорил Григорий: действительно, по требованиям звездности, классификации, они просто обязаны ставить в номерах телефонные аппараты, чтобы получить, например, 4 или 5 звезд, или подтвердить люксовый статус конкретных номеров. Но звонят поставятся очень редко. В этом случае 3CX идеально подходит, и мы опять замечаем некую такую синергию двух брендов, потому что у Фанвилла есть прекрасные, качественные, достаточно бюджетные по сравнению со многими отельные IP-телефоны. А в 3CX есть как интеграция с отельными системами, так вот такие фишки в плане лицензирования. Так что все это прекрасно вместе работает. Естественно, в 3CX есть бесплатная версия, так что любой желающий может протестировать любую лицензию в течение 45 дней, бесплатно абсолютно оценить, настроить, понять, нужно это или нет, попользоваться достаточно длительное время. И еще одно важное замечание, 3CX лицензируется по годовой модели модели годовых подписок. Так действительно, из года в год лицензии нужно продлевать, цена всегда одинаковая. Кому-то это не нравится, бесспорно, люди разные, подход бизнеса у компании разный. Но на самом деле для большинства эта модель уже привычная, устраивает, и она очень предсказуемая. То есть все понимают, знают э, конкретно, что будет происходить и что нужно забю забюджетировать на э, следующий год. От 3CX плавно перейдем к Funville. Я уже сказал, что мы занимаемся отдельными группами специализированного оборудования. Кратко я вам сейчас их опишу. В первую очередь, это как раз упомянутые отельные телефоны. Опять же, решил концептуально не грузить вас лишней информацией, каким-то большим количеством текста. На слайдах красивой картинки я кратко опишу голосом, что отельные телефоны представлены несколькими моделями. В первую очередь, это телефоны, для ванных комнат аж двою на левой картинке простые трубки с настенным креплением, неприхотливые, качественные, влагозащищенные, пыль непроницаемые, прекрасно работающие. Ну и на самом деле недорогие, так что подходят под разные проекты. И это делает их подходящими не только для гостиниц, но и, в принципе, для любых проектов, где нужно поставить на стол или повесить на стене компактный телефон. Например, в больницах часто такое встречается, как где-то в коридоре, можно повесить трубку, чтобы э, сотрудники могли оперативно с кем-то связаться. И телефоны настольные для гостиничных номеров. Два основных исполнения с экраном и без экрана. В остальном они очень похожи. Каждый из них может быть двух цветов, белого или черного. И каждый из них может быть как в исполнении с Wi-Fi, так и без поддержки Wi-Fi. Гостиницы – это та сфера, где действительно Wi-Fi телефоны пользуются большой популярностью в ряда нескольких особенностей, так что это актуально и важно наличие этих моделей в линейке. Часто спрашивают, а в чем фишка именно отельных телефонов? Вообще, зачем мне нужны, почему нельзя поставить обычный телефон? Во-первых, дизайн, исполнение передней панели телефона, самих кнопок, нет ничего лишнего, нет каких-то офисных функций, телефонии, которые могут путать постояльцев, только мешать в этом случае. Трансфер, холд и так далее, и так далее много лишних кнопок. Зато есть необход... нужные кнопки, программируемые. Вот вы можете видеть в верхней части телефона 6 программируемых кнопок. Их каждую из них можно подписать либо на экране на русском языке, либо физически на сменной панели на модели без экрана. Значение, бар, ресепшн, экскурсии, ну что угодно, что нужно, что входит именно в бизнес-модель конкретного отеля. И, соответственно, Дать возможность с нажатием одной кнопки, получать нужные услуги. Это э, индикация статуса. Выключив звук, жильцы все равно могут заметить, что им кто-то звонит или оставил голосовую почту. Дополнительный USB-порт в правой части корпуса. Это тоже важно для гостиниц. Обычно приезжающим гостям не хватает розеток, нужно много чего подзарядить. Вот дополнительный USB-порт никогда, никогда не помешает. И исполнение задней части корпуса также подходит для гостиниц. Противоскользящие накладки. Единый корпус без возможности снять, сломать подставку. Крепко, удобно стоит на тумбочке его достаточно трудно свалить, сломать, как-то как испортить. И в отношении белых телефонов, также это важно для отелей – используется очень качественный пластик, который не желтеет со временем, легко моется, не подвергается пагубному воздействию чистящих средств, пролитых напитков, ну или чем еще в гостинице можно их испачкать. Так что в целом эти устройства разработаны именно для того, чтобы успешно использоваться в отелях. Другая группа продуктов тоже уже упомянута, это телефоны для колл-центров, но пару слов про то, почему они такие, зачем они нужны. Это действительно аппараты без трубки. В них есть несколько разъемов для гарнитур различного типа, чтобы любой оператор мог подключить свою гарнитуру и, соответственно, работать. Сам телефон компактно, не занимает много места, на него удобно повесить гарнитуру. сверху вот на специальное крепление, и это просто повышает удобство работы, эффективность работы оператора. Что-то можно набрать на клавиатуре удобной, большой, свободной рукой. Кнопками можно принять и отбить вызов. На экране можно получить дополнительную информацию, необходимую какой в работе также можно подключить интересный аксессуар, э, педаль на думаю, для приема отбивки звонков. Говорят, в индийских кол центрах пользуется большой популярностью, когда руки все время свободны. Можно что-то набирать, какую-то информацию в компьютере, смотреть справку в ЦРМ системе, при этом говорить гарнитуру, а принимать и э, отключать вызовы сжатием ногой. И дополнительные разъемы для гарнитур удобны для супервизоров. Любой контролер, супервизор ну или неважно, как эта должность называется в конкретном колл-центре, может подключиться, послушать разговор в режиме подсказки, суфлирования или просто прослушивать. Что за контроллеры и аксессуары? Да, линейка PA, PA2, PA3, другие модели. По сути, Григорий про них уже рассказал, не буду долго повторяться. Действительно удобная возможность как бы собрать домофон саму, особенно используя родные аксессуары от Funwheel, кнопку, камеру, динамик, микрофон. Домофоны существуют в разном исполнении. Вот так В основном мы их делим на IP-домофоны с полноценной клавиатурой. Также уличные, внутренние, с камерой, без камеры, с поддержкой RFID или без. Тут есть разные модификации, поэтому моделей достаточно много. Конечно, не будем сейчас пытаться вложить у вас всю номенклатуру по порядку, но разные, разные устройства в разном исполнении, в разной ценовой категории, конечно же, присутствуют под различные задачи заказчика. И IP-домофоны с одной или двумя кнопками вызова, их часто также называют интеркомами или вызовными панелями, вызовными устройствами, устройствами экстренной связи. Но как ни назови, по факту они могут также исполнить функцию домофона, то есть есть реле для открытия дверей. Во многих случаях удобно и нужно поставить именно такой домофон, где есть только одна кнопка. Например, в каком-то элитном жилье, где нельзя допускать возможность, чтобы пришедший курьер или просто какой-то посетитель какой-то случайный человек мог позвонить конкретно в квартиру, Мне считается, что жильцов не нужно беспокоить. А Можно нажать только на одну кнопку, связаться с охраной, и уже охрана решает, можно ли кого-то впустить, нельзя, можно ли беспокоить кого-то из жильцов. Здесь, опять же, различные исполнения от самых простых, внутренних, с одной кнопкой, с микрофоном-динамиком, до более сложных, опять же, с поддержкой RFID, с камерой или без, защищенный, незащищенный, заполненный козырьков. Вот. Любую задачу можно подобрать на разные решения. Ответные части или ответные IP-панели, опять же, называть их можно по-разному, или внутренние SIP-панели, кому как больше нравится, тоже есть в разном исполнении. Например, вот чисто аудио, ответное устройство с двумя кнопками, ответить на входящий звонок и открыть дверь, если нужно, и специальные устройства с поддержкой видео. Конечно, видео-телефон от Funwheel тоже может стоять внутри как гостиничного номера, так и. Квартиры, организации, компании, неважно склада. В этом случае, кстати, отельный телефон, о котором мы рассказывали раньше, Fanvil H5W, тоже поддерживает прием видеозвонков. Так что вот дополнительная функция. Например, на входе в номер люкс может стоять видеодомофон. Небольшой внутренний бюджетный кость внутри номера получает видеокартинку и может принять решение: впустить или не впустить, смотря кто к нему пришел. Но есть и специализированные панели, которые видите на картинках с сенсорным экраном или только с физическими кнопками на Linux или на Android с разным размером экрана, опять же, под разные задачи и разные ценовые категории. Для того, чтобы не только принимать вызовы с домофона и принимать решение об открытии дверей, но и, например, с нее можно также позвонить на любой номер, позвонить соседям, например, если так принято в конкретном жилом комплексе, позвонить на охрану, какой-то магазин или кафе, расположенный в том же доме, и что не мешает прописать этот номер по умолчанию, чтобы им было удобнее и проще жить, или, например, на парковку или позвонить на IP-камеру и получить изображение, посмотреть, что происходит, например, во дворе, или в фойе организации, или на парковке, чтобы удостовериться, что с вашей машиной все нормально. Сценарии применения, опять же, могут быть разные, отталкиваясь от задач, так же, как и крепление этих устройств, может быть, как настенные, так и настольные специальные подставочки, тут тоже смотря, смотря какие конкретно задачи нужно решать. А, и еще одна группа, которую мы выделяем, как консоли мониторинга и оповещения или диспетчерские устройства, куда входят такой интересный IP-телефон X210i с микрофоном гусиная шея и большим количеством DSS-кнопок удобно пользоваться в диспетчерских пунктах, в, может быть, службах спасения, там, где нужно принять какие-то решения, делать какие-то объявления, при этом иметь возможность быстро всем позвонить, получить, опять же, видеокартинку на него можно, то есть применение достаточно широкое. И специальный красный телефон, X5U красный, по сути, функционально это просто IP-телефон, но, опять же, для служб спасения, скорой помощи может быть важно поставить именно вот, Красный аппарат, заметный, яркий, держащий сотрудников в тонусе. Но в этой группе продуктов у нас буквально сейчас случилось обновление. Появилась новая модель а 32 i Буквально через неделю уже будет в России на складе. Ее можно купить, протестировать и использовать в проектах. Но что это такое и зачем она нужна, подробнее прошу рассказать Григория И на этом моменте передам слово. Да, спасибо. Спасибо, Илья, за 3CX. У меня, кстати, тоже есть интересный вопрос про 3CX. Я надеюсь, ты мне в конце про него ответишь. Я задам его, чтобы ты мог подумать. Мне было очень интересно, если у тебя организация, в которой сотня-двести сотрудников, и они приобрели лицензию 3CX там, на 32 пользователя, а что с ними произойдет на 32 одновременных разговора? извини, что с ними произойдет, если через год они не продлят свою лицензию, это что значит 3CX превратится в тыкву? Отвечу тогда в конце, а я пока продолжу тогда рассказывать про телефон A32i. Это на самом деле не один телефон, а два телефона, точнее в линейке есть два телефона. Один называется без буковки i, A32, он не имеет в себе микрофона вот этого на гибкой шее и самый, так сказать, Лучший наш телефон. это Мы воплотили, наверное, все наработки, которые у нас и, и есть в Телефонии. Вообще, стоит, наверное, сказать, про какие Android-телефоны у нас есть в линейке Fanville. Это у нас есть телефон H7, в котором экран в 7 дюймов и он расположен вертикально. Также у нас есть телефон X7A, который мы представили в прошлом году. Телефон у нас выглядит как и X7, в нем есть физические клавиши набора, но тем не менее он на андроиде. И у нас также есть телефон с OEM, предназначен для OEM линейки, то есть он по умолчанию не имеет себе какого-то логотипа. Наверное, с этим связано то, что его не так просто найти у наших там партнеров и дистрибьюторов, что они не держат его в наличии, а только заказывают конкретное количество на, для производства. Телефон F600S. Телефон очень похож на вот представленный сегодня телефон A32i, но он имеет в себе HD HD камеру встроенную и имеет в себе HDMI порт, то есть вы можете даже зеркалировать экран на какой-то внешний монитор, телевизор. Об этом телефоне, что же в нем есть? Конечно же, мы строили HD-звук, это поддержка кодеков 722 и Opus, сами микрофоны и динамик, как внешний, так и в трубке, тоже HD-качество. Нам, к сожалению, сейчас запрещено говорить, что это сертификация компании, компании Harmon, наверное, потому что требует некий но тем не менее у меня нет вообще претензий к качеству звука на телефонах фанвил, среднего и высокого ценового сегмента. Это телефон с 10-дюймовым экраном. Вся линейка наших Android-телефонов построена на девятом Android, то есть на нем достаточно свежие API. Предложения, которые разработаны сегодня, они будут работать еще много лет. Коллеги мои говорят, что тестировали Zoom, тестировали Teams. Лично я тестировал систему там видеоконференции Iva. Это все работает. И мы эти телефоны поставляем как с поддержкой Google Play Маркета, то есть вы можете ввести свой Google аккаунт, синхронизировать календарь, контакты и скачивать просто приложения из Play Маркета любые. Так и вы можете просто загружать, если это телефон чистый, вы можете загружать АПК файлы, это пока приложения и использовать их в этом телефоне. В модели A32i только 5 физических клавиш, вы видите, это самые основные, только нам понадобились регулировка громкости, переход домой, клавиши назад. В этом телефоне сенсорный экран, в который предусматривает, что вы вынесете до 112 различных DSS-комбинаций, то есть это динамические клавиши клавиши вызовов, которые вы можете настроить просто быстрый набор, можете настроить BLF-клавиши, будет показывать занятость вашего там, коллеги. Красный, соответственно, занятый и зеленый, если свободен. Вы можете вынести на эти виртуальные кнопки какие-то вызов URL, то есть как, чтобы триггер какой-то срабатывал, можете подвесить любую видеокамеру, чтобы видеть изображение в этом экране. И все это, конечно же, удобно, что именно происходит на максимально большом, на 10-дюймовом экране телефона A32i. Значит, в комплекте у нас идет этот микрофон на гусиной шеи, То есть некоторым операторам просто удобно, что там как-то подвинуться, настроить под себя микрофон как, как нужно, ну, просто так заложено. Но, и также мы к этому телефону предлагаем вот такой специальную трубку, которая позволит стать вам более эгозадачным. Эта трубка имеет себе специальную кнопку, которая отключает микрофон. То есть, если вы находитесь в каком-то колл-центре и вам нужна консультация коллеги, вы часто пользуетесь, там или супервайзера, то вы можете во время разговора нажимать эту кнопку, обращаться в коллеги, потом отжимать ее и продолжать разговор. В этот телефон также можете превратить видеотелефон. То есть прием видео, как я сказал, он уже поддерживается, либо с RTSP, с любой внешней IP-шней камеры, с Биварда. Hikvision, HiWatch, любого, любого другого DAHUA, любого другого бренда. И вы можете также принимать SIP-вызов, но если вы подключите нашу USB-камеру, то есть это наша собственная разработка, это Full HD двух мегапиксельная камера, то ваш телефон превращается еще в видеотелефон, то есть вы делаете видеовызов на другое внешнее SIP-устройство. Камера очень хорошо работает в темноте, то есть это светочувствительный объектив, она широкоугольная. В комплекте идет два проводочка, один коротенький, сантиметров, наверное, 12, чтобы вы могли подключить эту камеру в USB порт этого телефона. USB порт, кстати, вы можете подключить не только эту камеру, вы можете флешку подключить, если вам нужно записи телефона, записи с этого, записи разговоров сохранять. Либо вы можете подключить USB гарнитуру, это тоже может быть как бы полезно. Помимо порта стандартного rg 9 встроенного. Камера с розничной ценой порядка 80 долларов, но она работает не только с нашими телефонами. Я ее тестировал и с MacOS и с Windows, то есть вы можете ее использовать и для каких-то внешних своих дел. И в комплекте, как я уже сказал, 15-сантиметровый проводок USB и проводок длиной 1 метр, чтобы вы могли установить ее там на ваш ноутбук или на монитор, и как бы, когда вы общаетесь по телефону, у вас картинка все равно может быть с другого угла, это будет более приятно для собеседника. Также об этом телефоне стоит сказать, что в нем есть специальное приложение, написано только под этот телефонный аппарат, которое предназначено для Вещения, для каких-то, для совершения внешних вызовов. То есть телефон предназначен для центров мониторинга, каких-то диспетчерских центров. И, вот, и охранник, который сидит, он может перещелкивать камеры, может нач начинать вещание музыки, э, может делать какие-то вызовы, делать вызовы на группу пользователей. И вот специально для этого наши разработчики FanVille написали вот э, приложение, которое пока недоступно на какие-то другие телефонные аппараты. Я хотел вот в нем чуть подробнее рассказать, Сказать. в нем всего есть три как бы три страницы три подменю это интерфейс там оповещения оповещение, как бы оповещения я так для себя называю, есть интерфейс оповещения через multicast и третья страница это управление собственно этим приложением и давайте кратенько я как бы пройдусь по каждому из них вот глядя на этот экран, можно, наверное, сказать, чем вдохновлялись наши разработчики Funwheel, когда делали это приложение. То есть, если вы сталкивались с Териск, у них есть очень популярная штука панель FOP (Flash оператор панель, где вы могли там кликами мышки, там drag and drop режим перебрасывать делать какие-то вызовы, соединять той группы конференции, смотреть статусы пользователей. Ну вот здесь тоже нечто подобное. То есть есть интерфейс телефона сенсорный, о котором я вам говорил, что 112 Yeah. So. Клавиши DSS вы можете преднастроить. И потом, если вы являетесь администратором этого устройства, вы можете закинуть этих же пользователей, эти же группы вот именно в это приложение и делать на них какие-то вызовы. Можете собирать тоже их конференцию и все это тач. Вы можете делать интерком вызовы, то есть специальный пакет посылать, чтобы было автоподнятие. Вы можете вмешиваться в разговор, подслушивать разговор, если вы супервайзер, например, работаете в колл-центре. Также все эти разговоры вы можете записывать на внутреннее хранилище, на память телефона. И либо в USB вставленную флешку. Телефон имеет у нас 2 гигабайта оперативной памяти и достаточно свежий процессор ROG-чип, так что все это работает достаточно плавно. Проблем, я думаю, с этим у вас не будет. Вторая страница – это страница, посвященная мультикасту. Может она работать в сочетании с нашими устройствами серии PA, например, там па 2 s или ПА-3, вы можете установить, если у вас торговый центр или какой-то большой офис, где несколько комнат, вы можете подключить аналоговые динамики к этим вот устройствам ПА и настроить группы, то есть каждое устройство поддерживает до 10 групп и оно слушает эти потоки, и с этого телефона А32А вы можете запускать вещание музыки, какого-то рекламную, например, трансляцию, которая может опять же у вас храниться на внутренней памяти телефона, либо на флешке, и у вас эти устройства PA2, они могут быть настроены на каждую, на каждую комнату, и вы можете при нажатии говорить, что сейчас мы производим вещание в комнату номер 1 и 2, затем вы нажимаете, чтобы 1 и 3, и третье у вас, например, комбинация, может быть 1 и 2, 3, то есть чтобы во всем здании, например, какое-то сообщение проигралось о, об экстренной эвакуации, например. Вы можете настроить вещание в трех режимах. Это немедленное вещание. Вы можете настроить его вещание по времени. То есть какой-то промежуток должно там, да. Звонки, например, в школе должны в определенный момент времени сигнализировать. Либо вы можете настраивать его периодическое вещание. Там написано в интерфейсе, что по дням недели. И, к сожалению, я пока не разобрался, как это указать, чтобы и дни недели, и определенное время это было. И я задам этот вопрос разработчикам. И, надеюсь, мне дадут об этом ответ, поэтому есть контакты, которые будут и в конце на последнем слайде видны. Если вам действительно заинтересовал этот вот софт, как он работает, вы потом можете мне обратиться, я вам обязательно отвечу. Ну и третья страничка, это управление вот это, вот это вот этим софтом, управление пейджингом, управление вот по обзвоном который предыдущими двумя страницами. Если вы не обычный там охранник, оператор, супервайзер, у вас есть пароль, то вы можете его ввести прямо на телефоне и производить именно настройку вот этих вот предыдущих трансляций. Если вы обычный пользователь этого телефона, но вам нужно, например, отойти. отойти вы хотите настроить быстренько переадресацию на свой дек-телефон или Wi-Fi телефон, который у вас в кармане, тоже вы можете перейти в этот режим администрирования и нажать то есть, режим переадресации, форвард это все будет как бы работать. Ну, у меня все по этому телефону. Телефончик достаточно интересный и шустрый. Вот, а сейчас я еще Илье хочу раз слово передать, чтобы он рассказал о своем опыте, о своем российском опыте и даже немножко международном о внедрении решения 3CX и FIL. Поэтому Илья, тебе слово. Да, Григорий, спасибо. Действительно, больше акцентируясь на основной теме вообще вебинара, именно о совместной работе брендов 3CX и FIL, в том числе и телефона 32i, почему нет. Хочу немножко рассказать о проектах, где и то, и другое оборудование использовались вместе. Основную мысль, которую хотел бы донести, что мы всячески призываем заказчиков и партнеров действительно проектировать, думать о комплексных решениях, не только о каких-то конкретных лицензиях или о конкретном оборудовании, но мысль более глобальна. Это выгоднее и бюджетнее и для самих заказчиков, и по Капексу, и по ОПексу. Это интереснее партнерам в плане своей работы, ну и... Наверное, во-первых, гарантированно все прекрасно вместе друг с другом работает. Поскольку мы занимаемся и тем, и другим направлением, и конкретно я за них отвечаю, также, естественно, мы готовы предлагать более интересные условия, дополнительные скидки на комплексные проекты, в которых участвуют и 3CX, и Fanville. В первую очередь, это гостиницы, о которых мы сейчас о нескольких примерах поговорим. Ну, наверное, потому что действительно есть такая клевая синергия того и другого. Есть специализированное оборудование, есть специализированные отельные модули в ПО для реализации таких проектов. И интересно, что дополнительные бонусы, в том числе и денежное вознаграждение, как один, так и другой вендор предлагают за предоставление фотографии и написание истории успеха, так называемой, кей стадии у ваших проектов. Так что, если у вас будет гостиница, да не только любая сфера бизнеса, где вы будете использовать 3CX, Fanville, вместе или по отдельности, присылайте свои истории на конкурс, без приза, подарка не останетесь. ну Все-таки вот перейдем к самой, наверное, такой живой части презентации, потому что будет текста мало, а картинок много. На этом слайде просто хотел привести примеры того, как какие разные гостиницы в самых разных городах и странах, в наших именно проектах, которые мы реализовывали совместно с партнерами, используют тот или иной бренд. Не так много, как видите, проектов, где прям точно, стопроцентно использовалась совместно и сделалась интеграция 3CX Fanville, о которых мы можем рассказывать. Чаще почему-то пока используют либо то, либо другое, но для этого есть причины, как объективные так субъективные, мы призываем, конечно, в первую очередь рассматривать именно комплексные решения. Один из таких проектов – новая гостиница, звездочная в Анапе. Здесь интересно то, что с нашей помощью отель бесплатно смог сделать кастомизацию всех устройств, то есть на каждом телефоне в собственном собственно разработанном дизайне. Был логотип отеля, внутренний номер номера гостиничного и необходима информация и подписи кнопка сделанные конкретно под конкретную гостиницу. Так что вот так это может выглядеть, все получилось симпатично и стильно для отеля высокого класса. Отель в Владивостоке, тоже в свое время этот проект выиграл у нас в номинации «Лучший отельный проект года». Все примерно то же самое и подход к решению тот же, и устройство похоже, но вот другая локация, другой отель. Практически за, там, за 8 тысяч километров от Анапы. Писали, описывали нас на сайте, можете почитать, если кому-то интересно подробно про решение отеля в Минске, который использовал 3CX, сменил старый ТС именно на это программное решение, в итоге сильно уменьшил издержки, расходы на телефонную связь, повысил качество обслуживания, в итоге стал зарабатывать больше денег. Проект из Ирландии, из города Уотерфорд, где тоже за счет использования ПО от 3CX и оборудования от Funvel, заказчику удалось снизить свои издержки и получать больше прибыль. В кейсе у нас на сайте, можете зайти почитать, подробно расписано, математика, действительно интересно. Вот владельцы отеля в до уменьшения расходов на электроэнергию посчитали и выяснили, что даже на этом ежегодно получается большая экономия за счет использования современных, современных технологий. Так что расходы, например, ну, вот в таком проекте, как живой пример, реновацию всей телефоны и вообще IT структуры. Гостиницы или другого предприятия окупаются буквально за несколько лет, за 4-5. А вот на конкретных примерах это можно показать и доказать. Не только отелями мы живем, конечно же, вот 3CX и телефоны от Funvel используются ну, в любых сферах жизни, везде, где людям нужно звонить, это практически везде. Колледж из Великобритании, которым тоже поставили 3CX в основу платформы, на весь колледж, на весь кампус для всех преподавателей, студентов, учебных аудиторий. И в качестве оборудования вот, используются десктопные телефоны от Funnel серии X. Как я уже говорил, совместимость подтверждена, и все прекрасно друг с другом работает. Автопровижник и так далее, настройка телефонных аппаратов и управление мониторинг за ними. Собственно, все. В принципе, примеров можно перечислять еще много. Их, конечно, десятки, но конкретно здесь, здесь уже не будем давать такие глубокие подробности. Хочу ответить на вопрос Григория, который он задал. Действительно, 3CX лицензируется годовыми лицензиями. В этом плане важно партнерам следить за своими клиентами в том плане, что просто напомнить, сделать так, чтобы они не забыли оплатить лицензию, особенно если у компании долгий срок бюджетирования и согласования трат, чтобы не попасть в удобную ситуацию, когда закончился оплаченный срок, и лицензия превращается в тыкву. Ну, и совсем в тыкву, она автоматически после окончания оплаченного срока уменьшается до четырех одновременных вызовов. Этого достаточно, как бы, как для резервной АТС, чтобы решить какие-то самые важные задачи, но понятно, что для многих предприятий, особенно если было большое количество звонков, например, 128 или 256, 4, это жесткое ограничение, поэтому нужно срочно оплачивать и решать этот вопрос. Конечно, рекомендуем до такого не доводить, но если в, на предприятии сложности с бюджетированием и вообще с согласованием любыми, в принципе, сложный процесс, всегда можно посчитать решение от RISX e как условно-бесрочное на длительный срок, например, на 4, на 6, на 11 лет или еще больше. И при покупке такими пакетами на четыре года, на 6 лет или на 11 есть дополнительные скидки. Так что для многих это не только проще, но еще и выгоднее. Но тут надо смотреть от конкретных задачи заказчика. На этом у меня все. Всем спасибо. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием ответим. Или пишите вопросы в комментариях на YouTube, ставьте лайки, если смотрите нас в записи. Да, тоже скажу про наши группы. Подписывайтесь на группы в Facebook и ВКонтакте. Я тогда выкладываю новости каждый день. Значит, вопрос, который у нас был задан, это поддерживает ли телефон Fanville H5, придерживает ли он прием видео, Вызов с домофона. Значит, ответ будет следующий, что вызов с домофона, конечно, можно принять, но, наверное, была речь, поддерживает ли он видео. Видео поддерживается декодирование только на нашей новой модели H5W. На обычном телефоне H5 вы видеокартинку вы не увидите. Так, Еще Дмитрий у нас задал вопрос, что не вроде как снят из производства, но я, к сожалению, без контекста не очень понимаю, о какой модели идет речь. И сейчас у нас ни один телефон отелей не снят с производства. То есть H2U, H3, H5 в черном и белом цветах, H5W, H3W, они все есть H2S. У нас будет только телефон снят с производства, но он был снят с производства еще в 2019 году. Телефоны x1s и x3s они тоже пока не снимаются с производства. Это остаются самые доступные бюджетные телефоны от Funville. Они будут в какое-то время выпускаться параллельно с новой линейкой Light и Pro. И еще у нас в следующем, наверное, квартале ожидается новинка, новинка это телефоны v серии, они будут скоро представлены но это тоже не означает того что какие-то телефоны старые будут сняты с производства следующий вопрос можно ли раскладывать пассианс на телефоне а32 а ну я думаю что можно потому что телефон открыт был даже прецедент что под какой-то проект предоставляли Рут доступ для телефонов F серии F 600S, поэтому я думаю, что установить обычное пока приложение, с, там с спасианцы или установить какой-нибудь с Google Play Market, это будет очень просто, поэтому это тоже будет работать. Мы сейчас получим через неделю образцы, традиционно на тестировании с инженерами поставим ингредиенты хардстоун, поиграем и, и, и расскажем, насколько все хорошо работает. Дмитрий увидел уточнение, какие телефоны сняты с производства X2P. Насколько мне известно, телефоны X2P до сих пор есть у больших количествах у наших там дистрибьюторов, и как в России, так и в СНГ, и фанвил тоже не заявлял, что телефоны X2P, X2CP будут сняты с производства, они до сих пор у нас есть. Ну да, раз спросили, модель действительно специфическая, она не массовая, требуется под какие-то конкретные проекты, конкретные задачи. Часто в колл центре даже как раз просят не x 2 а традиционные обычные IP телефоны с трубкой для соблюдения норм СанПина, по которому у операторов, которые долго в гарнитурах, должна быть теоретическая возможность поговорить по трубке тоже для соблюдения рекомендаций здравоохранения по, по органам слуха. Но в целом, да, мы их продаем, они есть, есть на стоке, так что если нужно вот, какие-то конкретные задачи проекты такие бывают, пожалуйста, все это можно Сделать как с педальками, так и без. Обращайтесь. Так, следующий у нас вопрос от Игоря. Что необходимо прислать для участия в конкурсе 3CX и Fanvil? Как такового единого конкурса 3CX и Funwheel нет. И, насколько я знаю, есть различные там, форматы участия, там и стандарты, по которым нужно заполнять информацию о истории своего успеха конкретно там для вендора. Расскажу пока про фанвил. То есть вы наверняка видели историю успеха, которая уже там появляется. И в рассылке от Funwheel, и в России, как на русском языке я тоже делаю переводы. Запрашивается информация о заказчике, кто это, что это хотя бы. То есть три предложения описать. Очень важно описать, что у заказчика было установлено, с какими там, проблемами он сталкивался. Очень приветствуются фотографии с объектов, то есть установленные, что там, люди действительно пользуются нашим оборудованием. Может быть, даже если люди некоторые стесняются, можно просто прислать фотографии на столе, либо на стеле, на стене висящие какие-то домофоны. Есть Excel-файл, опять же, я не могу все пункты перечислить, там есть некая система баллов. То есть, если вы заполнили какие-то пункты, чем больше баллов, тем больше шанс на победу. Ну, вот У нас уже два месяца проходит такой конкурс, и по секрету скажу, прислана была только одна заявка, поэтому, пожалуйста, дерзайте, присылайте, я с удовольствием готов помочь, и сам допишу, и приукрашу, даже если оно не было как-то на самом деле, поэтому по фанвил очень великие шансы победить, первый результат у нас уже в ноябре будут, через пару недель проводиться. По поводу 3CX, ну, может быть, Илья что-то добавит? Ну, действительно, поучаствовать в конкурсе от Funvel, независимо от всего, в любом случае стоит, и заработать 500 настоящих долларов американских, почему бы и нет, но регистрируя комплексные проекты 3CX плюс Funvel и, в принципе, присылая историю успеха, можно также, конечно, как я сказал, получить дополнительные бонусы, во-первых, это не формализовано где-то в открытых источниках, но могу, так скажем, вот в нашем разговоре пообещать, если что, конечно, обращайтесь, это будет выполнено. Дополнительную скидку на 3CX, партнерскую, вы можете получить бесплатную кастомизацию отельных телефонов H3 и h 2 то есть замена вот этих панелек. И также, да, по итогам года всегда проводится внутренний конкурс нашей компании Апиматика, где в том числе за лучший комплексный проект Funville плюс 3CX можно получить приз, или за лучший отельный проект тоже. Ну, честно скажу, что там приз не такой внушительный, как 500 долларов от Funville, но как дополнительный Одно другого-то не отменяет, ничто не мешает вам выиграть и там, и там, и там собрать все плюшки вместе, ну и дополнительно партнерскую скидку. Так что, в целом, это все приятнее, тут, тут можно с разными опциями работать <laughs> по получению бонуса. Я еще раз всех благодарю, спасибо, что уделили время, мы про сейчас проговорили, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, звоните, доступны в Телеграм и WhatsApp. Спасибо за ваше внимание, запись будет вложена на YouTube. Всем, всем всего доброго. По секрету добавлю, что не только почта 3CX, собака и у меня есть и фанвилл собака, и ру так что можете туда тоже писать. Всем обязательно ответим. Всем спасибо. Спасибо.